Ну вот, если мы поиграли в такие, значит, ограничения э, и заблокировали какую-то часть энергии, то, соответственно, ну вот сегодня мы будем сегодня в смысле в этой жизни будем э, восстанавливать с, всю структуру так, чтобы мы э, понимали, какой поток надо э, запустить заново и для того, чтобы все наладилось, да, то есть восстановилось. В принципе, если жизнь идет своим чередом, и все получается как надо, и нет нигде затыков, то есть внешний мир он всегда подсказывает, если есть во внешнем мире какая-то ну, закорючена какая-то, которая не двигается или остановилась, или что-то, то это э, уже сигнал к тому, что какой-то поток остановлен. Э, знаете, можно сделать такую медитацию, вот как душ льется, да, и там дырочек много, и вот в каждую дырочку льется вода. Вот, можно посмотреть, и со всех ли дырочек льется вода, да, если вы увидите, что там в медитации вам покажут, в какой-то дырочке потока нету, значит, нужно вызвать этот поток и спросить причину, да, почему остановлен, и чего мне нужно сделать, да, то есть медитация, она всегда показывает все ваши, ну, не косяки, хотел сказать, да, все ваши недостатки. Недостатки в смысле все, что вы сделали в прошлых жизнях.